И Бог благословляет его на все, что он делает. Божественная любовь окружает и защищает моего сына. Божественный свет охраняет его. Сегодняшние начинания моего сына будут развиваться успешно. Везде, где я разрушаю жизнь своему сыну, очищаю это. Мой сын – безграничное божественное творение». Я очищаю все свои негативные мысли и слова, которые несут вред в жизни моего сына. Мой сын заслуживает любви, счастья и денег. Мой сын заслуживает счастливой и радостной жизни. Я очищаю своего сына от всех деструктивных программ нашего рода. Я позволяю Богу позаботиться о моем сыне. Как только мои мысли начнут отступать от того, что у моего сына все хорошо, я тут же сконцентрируюсь только на прекрасном и добром. С Божественной помощью я притягиваю к своему сыну счастье и благо. Каждый раз, когда я почувствую переживания за сына, я буду повторять с верой и доверием Богу.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 Божественный покой наполняет его душу. Божественный свет указывает ему путь. Бог во всем помогает моему сыну. Мой сын рожден для успеха. Я знаю, что Бог заботится о процветании моего сына. У моего сына есть все, что способствует его спокойствию и благополучию. Мой сын единое целое с источником жизни. Все потребности моего сына немедленно удовлетворяются. Все, что принадлежит Богу, принадлежит моему сыну. Я осознаю присутствие внутри меня Божественного Источника и приношу благодарность Богу за все бесконечные богатства, которые поступают к моему сыну. Я приношу благодарность Богу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 Жизнь моего сына становится все лучше и лучше. Я удаляю все неправильные мысли и установки, которые мешают жить моему сыну счастливой, здоровой, богатой и радостной жизнью. Я удаляю все неправильные мысли и установки, которые мешают жить моему сыну счастливой, здоровой, богатой и радостной жизни. Я удаляю все неправильные мысли и установки, которые мешают жить моему сыну счастливой, здоровой, богатой и радостной жизнью. Я очищаю в себе всю информацию, где я испытываю грусть и переживаю за сына. Бог является постоянным источником, удовлетворяющим все потребности моего сына. Бог является постоянным источником, удовлетворяющим все потребности моего Сына. Бог является постоянным источником, удовлетворяющим все потребности моего Сына. Сила моей мысли, соединяясь с Божественной мудростью, принимает форму пищи, одежды, денег, друзей и всего того, в чем нуждается мой Сын сейчас». Я знаю и верю, что Бог заботится о моем сыне и дает ему все необходимое. Я полагаюсь на волю Создательной силы дать моему сыну счастливую, здоровую, богатую и радостную жизнь. Благодарю тебя, Отец мой Небесный. Моего сына окружают хорошие люди и верные друзья. Моего сына окружают хорошие люди и верные друзья. Моего сына окружают хорошие люди и верные друзья. Мой сын хороший человек. Мой сын хороший человек. Мой сын хороший человек. Он заслуживает жить счастливой жизнью. Он заслуживает жить счастливой жизнью. Он заслуживает жить счастливой жизнью. Мой сын достоин людской любви и уважения. Мой сын достоин людской любви и уважения. Люди ценят и восхищаются моим сыном. Люди ценят моего сына и восхищаются им. Бесконечная целительная сила моего подсознания дает моему сыну гармонию со всем миром. Радость и материальное благополучие. Бесконечная целительная сила моего подсознания дает моему сыну здоровье, радость и счастье. Каждому человеку дается вере Его, и я верю, что Вселенная даст моему Сыну все, что я утверждаю сейчас. Я прощаю всех людей.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 Бог помогает ему, мой сын центр божественного присутствия. Все люди помогают моему сыну. Все люди помогают моему сыну. Все люди помогают моему сыну. Я желаю каждому человеку, встречающемуся моему сыну, всех благ жизни. Я желаю каждому человеку, встречающемуся моему сыну всех благ жизни. Я верю всем сердцем, что мой сын получит от Бога гармонию со всеми людьми, здоровье, спокойствие и радость. Я знаю, что моя вера в Бога определяет мое будущее и будущее моего сына. Я верю только в хорошее. Бог дает моему сыну власть над любым делом и любой ситуацией. Мой сын всегда побеждает. Бог на стороне моего сына. Бог на стороне моего сына. Бог и мой сын одно целое. Бог и мой сын одно целое. И потому мой сын хозяин своей судьбы. Я бесконечно благодарна за помощь моему сыну во всех его делах.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 становится все лучше и лучше. С каждым днем жизнь моего сына становится все лучше и лучше. Небесный Отец, благодарю Тебя. Небесный Отец, благодарю Тебя за счастливую и радостную жизнь моего сына. Небесный Отец, благодарю Тебя за счастливую, здоровую жизнь моего сына. Я приношу благодарность Богу за все, что мой сын имеет сейчас. Я приношу благодарность Богу за все, что мой сын имеет сейчас. Я приношу благодарность Богу за все, что мой сын имеет сейчас. И я приношу благодарность Богу за все, что я имею сейчас. Благодарю тебя, Отец Мой Небесный.